Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Несомненный хит этого сезона – малиновый торт без выпечки. Во Франции он зовется шарлот. но с шарлоткой не имеет ничего общего. Легкий, вкусный, освежающий, простой в приготовлении, а главное – приготовил и ешь, никаких пропиток и расстоек. Уделите этому рецепту свое внимание, обещаю, вы не пожалеете! Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Для крема нам нужно хорошо перемешать мягкий творог, сахарную пудру и ванильный сахар. Следите за тем, чтобы сахар полностью растворился. После чего добавляем сметану. Очень важно, чтобы она была высокой жирности и густая. Если ваша сметана неплотной консистенции, ее нужно будет загустить, иначе крем получится слишком жидкий. Дно блюда смазываем кремом и укладываем печенье-савоярди. Я его сбрызгиваю малиновым сиропом домашнего приготовления. Достаточно засыпать малину сахаром и сцедить готовый сироп. Поверху идет приготовленный крем, который вы можете нанести и при помощи лопатки. Малину вдавливаю в слой крема. Кстати, для начинки можно использовать и клубнику, и персик, и грушу, и даже банан. Повторяю операцию два раза. Савоярди я немного смазываю сиропом, но можно их в сироп и окунать на очень короткое время. Тогда ваш торт готов к употреблению сей же час, но съесть его лучше сразу, иначе размягченное печенье просто расползется. Верхний слой крема я решила разровнять, мне так показалось красивее, и украсила отборной малиной. Постоял он у меня ровно 20 минут. Время, необходимое заварить чай и позвать домашних пробовать лакомство. Улетел он в одно мгновение, а иначе и быть не могло. Попробуйте, приготовьте его и вы. И поделитесь со мной своими впечатлениями. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!